Очень, очень, очень тяжело перекрестить стрелку необходимо переместиться для того чтобы не было сквозных прострелов чтобы не поразить одно, две мишени одной пули поэтому нужно двигаться То есть короткоствольное оружие и тактика применения его То есть, ну, скажем так это одно из основных упражнений практической стрельбы в курсе, в курсе спецподготовки Попробуем вам продемонстрировать, как это должно выглядеть. Хорошо. Хорошо. Внимание, огонь!